ты есть Бог! Сука, помоги! Отец мой небесный! Я заебался, Здорово, Здорово, дрифтерская тусовка тут у вас? Да, да, тут. Ну туда перепадку с нас застаем. Давай, давай. О, uh -huh. oh, hell no! Oh hell no! Их было трое, при друга. знали, что в ответе за друг друга. Все вокруги говорили, что они братья. Друзья, ниж, я не. Do you ever look at someone and wonder what is going Ебать дебил, ебать дебил, ебать дурак, блядь, ну пиздец. Соль, друзья, соляной дом.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 <смех> Этого не может быть. Это же великая книга предсказаний. Really to... Бля, и за противостояние. Сука, не мог пропустить, блядь.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 Слева на остановке приборгутся, где протокол за тодировку Понял, понял, сейчас. Отвечаешь на вопросы, получаешь деньги. 600 ну, плюс 200. 400 получается. Поним? Вопрос номер два. 1000 плюс 653. 850, по-моему, получается. Поним? Третий вопрос. 1000 минус 620. 400, 480. 480. Молодец. Все. Позволь проводить тебя в более подавающее место, а именно в Канаву. Мне интересно, вот человек долго будет догадываться о том, что им здесь не рады. У вас голубь клюет виноград. Им же тоже надо куча девушек. Я убил одного, чуть меня бабушки не убили. BlackBerry Samsung BlackBerry BlackBerry HTC BlackBerry Ты чё, <laughs>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 Блять, uh, мы же парни. Ее... Блять.